7 июня 2021 года наши дети взяли с собой нас в путешествие в Корнелл. Мы сели им на хвост, так как они ехали на машине. И нам очень повезло. Во время поездки решили остановиться на 2-3 часа в городе Эксетер. Неожиданно, конечно, для меня во всяком случае. Но да ладно. Хорошо все. Первое, что я увидел, это развалины древние богадельни. На этом месте были раскупаны еще вещички древней римской империи. Потом построили здесь богадельню какую-то. Ну и в конце концов ее разбомбили в 1942 году. Стены построены из песчаника. Но в общем-то, в средние века строили строились того, чего было под ногами. Еще раньше все форты и дома первые строили из дерева, так как дерево было навалом в Англии. Но после этого уже даже в средние века побрили ее уже. Особенно, когда касалось строительства кораблей, востребован был лес. Вот плакат, который говорит об этих раскопках. Ну что, сели перекусить, немножко отдохнуть. А я сразу же побежал смотреть, что тут интересного есть. Вот проходик какой интересный средневековый. Надо голову склонять, чтобы пройти. Плакат, призывающий походить по средневековым местам. Мы, конечно, с удовольствием, но время, в общем-то, ограничено. Тут какие-то бураки растут и другие цветочки. Ну, приятное местечко. Ну что, перекусили, пошли прогуляться по городу. Город Эксетер – это столица графства Девон. Эксетер находится на реке Экс. Довольно-таки странное для современного английского языка название, но это происходит еще из древних бритских языков и англосаксонских, в общем, древнего английского. Так как река Экс в переводе с древнеанглийского обозначает вода, либо вода, в которой много рыбы. Дезвые. люди орут а? поразило меня наличие людей без определенного места жительства которые орали везде также во многих переулочках закрытых можно было наблюдать картину, где они пьют различный алкоголь. Вообще город чистенький, с красивыми домами, домами. но почему-то бомжей достаточно много. Может быть у них какой-то симпозиум здесь, собрание неочередное, не знаю. Памятник Ричарду Хукеру, английскому богослову, который жил в средние века. Ну и сам собор, конечно. Датируется его начало строительства в 1050 году. но ну, может быть, и раньше здесь что-то было. Но э, в основном, что мы видим по готике, начали строить это в 12 веке. Да он до сих пор продолжает строиться. Если, если видно, то новые скульптуры, новые стены в некоторых местах, порталы. Готический собор с контр-арками. Контр нужны были для того, чтобы соборы не, не разрушились, то есть стены не упали во внешнюю сторону. Контур арки. Чтобы это здание. Никогда так пользовались. Стены наружу не вылезли. Придумали контраарки арки. Какие классные часы. Интересно выстрижены газоны какими-то лабиринтами. Видишь? это контр арки, чтобы не вывалили... Что я забыл этот стиль. Это готик или юготик? Да. Это yeah. уже готика. это еще gothic. первое. Вот как раз-то появились эти народы, где входят окна. Где можно привлекла к себе внимание улица еще до гражданской войны Кромельна с Карлом I. На ней я увидел интересные ворота, видимо, средневековые, то есть им много лет, где-то 500-600, не меньше. Чудесная резьба, заклепанная древними гвоздями. Вообще в старину, да и сейчас... Любой кузнец, вернее, кто приходил к нему учиться, ученик кузнеца, начинал с того, что ему нужно было наковать гвоздей. Я не знаю, сколько тысяч гвоздей он делал в это время, но это первое задание было для того, чтобы стать кузнецом. Вот как раз здесь эти гвозди присутствуют на этой двери. Так же, как и чудесная эта резьба. Чудесная резьба по дереву средневековая. Красота. К сожалению, в собор мы не зашли. Времени было мало. Хотя это один из самых красивых соборов в Англии. Огороженный дуб. Почему-то, чтобы не лазили, что ли. 7 июня 2021 года. С фронтальной стороны собора открывается вид с чудесными статуями. Видно, королей, святых, ну и дальше там по списку всех остальных. Многие, конечно, скульптуры в нижнем ярусе так и стерлись от времени, от дождей, ветров и от людских прикосновений, возможно, что уже ничего не понять, что изначально там было. Собор был закрыт, потому что это проклятая пандемия. Пандемия, наверное, пройдет, но бизнес, который делает на пандемии, так быстро не закончится». Ну что ж пробежимся еще по городку как говорится галопом по англии вообще-то чистый городок но наличие все-таки людей неопределенного места жительства в разорванных штанах я видел там меня конечно это удивило возможно точно у них какой-то симпозиум здесь или сходка в этом городе я не знаю но их достаточно много Где-то в переулочках они попивают алкоголь с тоцкливыми лицами. Проходя дальше, мы заметили интересный магазин со старыми швейными машинками для обуви. Хочу напомнить, что первые швейные машинки появились для шитья обуви, и где-то это было в первой половине XIX века. А уже потом изобрели машинки для шитья одежды. Какие старые... Какие работы Это вот машинка, кстати, для шитья обуви. Вообще первые швейные машины начались как раз уже после наполеонских войн. И они видишь, зингер. И, кстати, кого рамтовый способ обработки? Для того, чтобы вначале эти ботинки шили. Грантовый способ обработки, они самые как бы очные. Режная, да. Честно, сколько тут стоит? Не знаю. Вон, 123 за какие-то шиолетовые ботиночки. Да. 123 английских рублей. Да. Ага. Речка какая-то маленькая. Речка, говнотечка по городу течет. Да, там мостик. А там палатка бомжатская стоит. Вообще бомжатский Бомжа, город. Бомжи, ужас. Бомжатский городок. А видел, походят, себя да, двигают. да. Алкоголю пьют. Развалины старого средневекового моста. Где-то 12 век. На нем когда-то стояли дома, торговали чем-то. Потом мы. Реку русло реки изменили. Сейчас там живут люди без определенного места жительства, потому что очень много палаток. Остатки средневекового моста. Видимо, реку река изменила русло как-то. На этом мосту стояли дома а сейчас бомжи под мостом живут. Экстра, экстр. Переход, раздевалка. Мне напомнил, на переход раздевалка в Риге. Почему так назвали? Потому что в этом переходе любят раздевать людей. Но очень похож. Вот и речка. Как речка? Экс. Речка тоже X. А? Да. А город Экстор? На речке Экс. Эксетер. Эксетер. Город Эксетер на, го... на речке X. Интересно. Названия какие-то. Древние Мыцы Саксонские вот это, Саксоны Не англы. А гуси здесь отпитанные какие Обалдеть Какие отпитанные Даже с, с бородой Гусь с бородой Смотри какой гусь Релесть. Я не видел, Да, какие-то птицы, не чайки Нет, с это чайки, с... вы знаете. С черными крыльями сверху. Интересно. Ох, орнитологи. Ну да, такие же, как ботаники. Там мостик впереди пешеходный. Как же все засрано, а? Птицы, это бич. После сон. Вот казарки эти, цезарки. Казарки. Козар. Разговорчивые. Тут вообще тихий час. Угу. Вот пешеходный мостик. Детейное заведение имени Самуэля Джонсона, который первый в Англии создал толковый словарь на английском языке. Глубина речки 4 метра. Отеквариатный магазин. Вот, видимо, здание таможня или еще чего-то, я не помню. Не посмотрел. Обратил внимание на себя больше на корабельные пушки. Табличка, чтобы не пили алкоголь и не орали на улице. Здесь надо подниматься. Старые новые видеокамеры на старом здании. Портит вид вообще-то. Ну что делать? Необходимость времени. Ну вот старенькие здания, сувенирные магазины. Ну конечно, как же не купить магнитик? Мы в каждом городе, где бываем, покупаем магнитик. Правда, этих магнитиков уже клеить некуда на холодильник. Есть только на дно. И на заднюю стенку, ну и на крышу, наверное. А так все бока обклеены. Привлекло меня внимание полотенце, которое продавалось в сувенирном магазине, на которое написаны слова на девонском языке, как бы, или на речи. Вообще этот язык уже исчез 200 лет назад, но сейчас его пытаются реанимировать. Девонский диалект. Аниза. Аноза. Абдун. Певант. Чил. Чилд, Обзум. Бивер. Хавевер. Барб. Уордстоун. А Сколько стоит такой? Аниза. Не знаю, спроси. Ни разные, Все красные. Интересно. Ну и летающие купальщицы. В конце видео этого. Продолжение следует. Всем пока.